Дорогие друзья, на связи с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловы партнеры». Тема нашего видео посвящена ответам на вопросы. И сегодня наш вопрос – на какие моменты нужно обратить внимание при работе с недвижимостью? Когда мы с вами покупаем недвижимость на торгах по банкротству, нам необходимо запросить документы у конкурсного управляющего. В первую очередь, это право правоустанавливающие документы. Но, во-первых, вам их должны прислать, вы должны с ними ознакомиться. После того, когда вы уже их проверили, вам необходимо самостоятельно получить выписку из ЕГРП. В этой выписке вам необходимо проверить переходы права собственности, а также проверить на наличие обременений. Единственное, что если вы видите, что в выписке ЕГРП указано, что есть арест на недвижимость, это норма. Вам просто нужно убедиться, что после того, когда вы станете новым собственником этой недвижимости, этот арест будет автоматически снят. После того, когда вы проверили выписку ЕГРП, обязательно сходите на самосмотр объекта, возьмите с собой план и проверьте на наличие каких-то неузаконенных, самопроизвольных перепланировок. Также у вас есть возможность проверить продавца. Сейчас это можно сделать с помощью сервисов, даже по проверке паспорта физических лиц. Одно из самых важных – это проверка по расширенной домовой книге. Вам нужно убедиться, что по адресу нет прописанных людей, которые временно выбыли. Например, места лишения свободы или на какое-то длительное лечение. А также проверьте, что нет прописанных несовершеннолетних детей, так как мы обязаны учитывать их интересы и получить необходимые документы разрешения органов опеки. На этом я свой краткий обзор заканчиваю. Желаю вам всем победы на торгах. Если вам понравилось это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующем видео.